Из-за этого пропускная способность избирательных участков очень невелика, — сказала она. По ее словам, эти действия являются самым настоящим саботажем, организованной провокацией. Именно это привело к тому, что у избирательных участков скопились очень большие очереди, — отметила Ермошина.